Всем привет! В эфире Универ News, а в студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня! Казанский федеральный университет посетил известный ученый-методолог Петр Щедровицкий. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел встречу с руководителем Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел встречу с руководителем Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Все подробности далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл ректор Российского химическо-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. Целью визита стал поиск потенциальных партнеров для участия в реализации научно-технического центра Долины Менделеева». Это проект, который объединяет на одной площадке академическую науку, вузовскую науку и бизнес для создания новых производств, прежде всего в области высокотехнологичной химии. В «Долине Менделеева» будут реализованы проекты, которые были исходно разработаны в КФУ. То есть КФУ является разработчиком технологии, а Долина предоставит возможность ее масштабировать и создавать пилотные образцы. Здесь очень большое влияние и внимание уделяется фармхимии медицинской химио-фармсубстанции. Именно в этом направлении мы, прежде всего, надеемся сотрудничать с Казанским федеральным университетом в области поиска и разработки новых фармацевтических субстанций. Казанский федеральный университет имеет огромный потенциал и возможности для дальнейшего сотрудничества не только с Центром долины Менделеева, но и со Сколковом. Так, самое эффективное и безопасное на сегодняшний день истероидное противовоспалительное средство для лечения артридов и артрозов, созданное учеными научно-образовательного центра фармацевтика КФУ совместно с АО в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020» КФУ получил патент на территории Соединенных Штатов Америки. Одна из основных особенностей долины Менделеева – следование принципам зеленой химии при производстве, что подразумевает исключение материалов, веществ, побочных продуктов и отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Ученые Института экологии и природопользования КФУ разработали технологию получения биочара из куриного помета, а также из подсолнечника, рапса и других растений. Разработки Казанского федерального университета заинтересовали коллег из Москвы. В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную разработку продуктов для химической промышленности России. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. В китайском городе Уханье, где произошла вспышка нового коронавируса, оперативно строят специальную больницу для лечения зараженных новым типом пневмонии. Об этом и о других новостях в следующем сюжете.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 Казанский федеральный университет посетил известный ученый-методолог Петр Щедровицкий. Он прочел лекцию о философских основаниях современной педагогики. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!